Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить простецкую курочку. Простецкую, но в обалденном сливочно-сырно-шпинатном соусе. Быстро, без заморочек, вкусно. Вообще такую штуку можно готовить одной рукой не глядя, не отрываясь от просмотра любимого сериала. Поехали! Куриная корочка надо приправить солью и перцем с обеих сторон и подрумянить как следует на растительном масле. Пока не будут румяниться, быстренько нарублю лук и чеснока. Еще для соуса вам понадобится сыр. Выбирайте, конечно, на свой вкус, но я бы рекомендовал брать какой-нибудь такой яркий, с резким вкусом, чтобы он э, соус сделал тоже таким э, ярким, насыщенным. И вообще для такого случая на да, пармезан разорился. Вторая сторона зарумянилась, пока отложу окорочка в сторонку. Сейчас на той же самой сковороде, в том же самом масле, нужно обжарить до полупрозрачности лук и чеснок. Периодически помешиваем. Еще мне будет нужна помидорка. Ее нарублю кубиком, так же, как и лук. Лук дошел до кондиции. Помидор сюда и шпинат. Сейчас он моментально осядет, и можно продолжать. Достаточно. Все, добавляю огонь и жду, когда курочка прогреется. Она успела остыть, пока дожидалась своей участи. Можно пока приготовить какой-нибудь гарнир на ваш вкус. Все, как видите, рецепт простейший совершенно. Маленькая фишка. Если у вас сыр недостаточно яркий и соус получается соответственно тоже недостаточно яркий, то вы можете добавить в него одну-две ложечки горчицы, острой, это исправит положение. Еще момент, нет у вас сливок и лень вам в магазин идти за ними, но молоко есть. Используйте молоко, единственное, что в этом случае придется при обжарке лука добавить в него в конце обжарки одну-две столовых ложки муки, и тогда уже проделать все остальные процедуры, то есть вот эти помидоры, шпинат, молоко, она загустит соус. Будет, конечно, не так сливочно, как со сливками, но тоже вполне нормально. И теперь давайте пробовать. Сначала, конечно, курочку. Так. М -м -м -м. Ну, все любят эту курочку. Вот она, жареная. И еще она притушена в этом самом соусе, немножко. Соус такой классный, картошечку сейчас с ним. И соуса побольше вот этого. Угу. угу. достаточно быстрое и очень вкусное блюдо. Короче. Пробуйте. Берите на вооружение, если вам нужно что-нибудь быстренько такое спороворить. Это же и приходу гостей тоже можно сделать. Элементарно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Не забудьте лайк поставить, если понравилось. Если не понравилось, тоже дизлайк в впендюрьте. Спасибо за компанию. Всем пока.